День рождения — это рубеж, подходя к которому мы даем оценку своей жизни. День рождения — это еще одна ступень, еще один небольшой отрезок жизненного пути. Пройдя его, мы становимся опытнее, мудрее, а значит богаче. День рождения — это начало нового личного года который открывает перед нами бескрайние просторы неограниченных возможностей, дарит надежду и веру. И как же здорово, что такой прекрасный день есть у каждого из нас. Я поздравляю тебя с этим замечательным, особенным праздником, твоим днем рождения. И желаю никогда не упускать шанс, что-то изменить в своей жизни, сделать ее ярче, содержательнее. Пусть мечты не пылятся на полках твоей души, смело воплощай их в реальность, иди уверенно к намеченной цели. Представь, что твоя жизнь — это цветочный бутон, и чтобы он превратился в чудесный цветок, ему нужна забота, живительная влага и солнечный свет. Пусть в твоей жизни будет как можно больше доброго света. Оживительной влагой станут любовь, оптимизм и позитивные эмоции. Учись находить радость в самых простых и привычных вещах. Ведь порою в жизненную непогоду достаточно вспомнить что-то очень приятное, чтобы настроение стало солнечным, а на душе потеплело. Пусть у тебя таких отрадных воспоминаний будет, как книг на полках, самой большой библиотеки мира. Заботься о своей жизни, люби ее всем сердцем, и она станет подобна прекрасному цветку, достойному восхищения. Пусть тебя окружают любящие, внимательные, надежные, искренние люди и наполняют твой мир теплом своих сердец а твой день рождения станет еще одним замечательным поводом услышать от них теплые слова и комплименты в свой адрес. Желаю быть всегда в прекрасном расположении духа, ведь улыбка и хорошее настроение – залог красоты, здоровья и долголетия. Пусть несгибаемая вера в себя и в свои силы станет вечным двигателем к успеху и надежным щитом, от жизненных обстоятельств, которые непрошенно вторгаются в нашу жизнь. Радуйся, восхищайся, блистай, цвети и просто знай, что большое счастье состоит из маленьких приятных мелочей. Стань счастливой! С днем рождения!